No. <laughs> Я на и сюда на принется. Подходи, ворот сюда подарки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 Thank you. Thank <laughs> you. A <underwater> <ibles timing> Счастливым годом, ребята! Get <laughs> back!